Абрикосовый дождь сегодняшний улов. Абрикосид будем делать. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас лето и очень много абрикос. Год выдался очень урожайным, и сейчас я хочу сделать супер ароматный абрикосид. Для тех, кто еще не знает, абрикосид – это самогон из абрикос, или абрикосов. У меня вот столько абрикосов, что я только сегодня успел насобирать. Но это еще не все. Абрикосиков много, поэтому я буду каждый день собирать и добавлять. Измельчать абрикоски я буду, как всегда, перфоратором. На мешалку я немножко усовершенствовал. Я сюда вкрутил саморезики для того, чтобы больше было острых частей и лучше это все разбивалось. Обычно многие считают, что если сбраживать саму абрикоску с косточкой, то готовый напиток приобретает миндальный вкус, там будет синельная кислота, отрава и так далее. Я сделаю таким образом. Сейчас я все абрикоски разбиваю, потом заливаю их кипяточком, чтобы мякоть расслабилась. И они постоят так несколько дней, пока мязга отделится от э, сока. И потом это все перецеживаю в другую емкость бродильную, а косточки останутся на дне, я их вытяну. Все очень легко и просто. Прекрасная кашка получается. Не все абрикосы уже поспели полностью, поэтому некоторые твердоватые но все равно сейчас я это все за несколько минут разобью. Прошло минутки 3 или 4. Вот так прекрасно перебилась полностью вся абрикоска. Я думаю, эффективность моей мешалки 98-99%. Учитывая, что те абрикоски, какие не разбились, они были ну, абсолютно зелеными. Воду я довожу до кипения в своем парогенераторе. У него мощность 5 кВт полностью обзор моего самогонного аппарата на котором я работаю и парогенератора смотрите ссылочка вот здесь вверху вода в парогенераторе закипела и теперь я выливаю вот сюда кислоту для того чтобы пектин какой есть в абрикосках размягчился а, и чтобы дикие дрожжи какие были на абрикосках и все патогенные микроорганизмы, они от кипяточка сдохли. Это все я перемешиваю еще раз перфоратором с кипятком и потом оно остывает. Будущий абрикосид уже остыл и теперь я сюда добавляю дрожжи, которые я уже развел в воде, то есть регидрировал. Это дрожжи для фруктовых брах. Выливаю сюда и перемешиваю перфоратором. Вот такое стало жидкое сусло для абрикосита. Косточки уже все, как я вижу, внизу. Когда шапка поднимется и станет плотной, я это все, даже не так, я это все перед перегоном, косточки отделю и все. На время сбраживания косточки ничего плохого не сделают. Абрикосовая брага уже перебродила, и я ее полностью все черпачком собрал. И вот на дне он о чем я и говорил. Именно косточки. Пара-тройка косточек попала, конечно же, в саму емкость, где я буду перегонять. Она, я думаю, не повредит, а наоборот даст легкий миндальный аромат. А эти косточки я просто достаю и куда-нибудь делаю. Съешь? Да. У меня началась новая партия абрикосита. Я вчера перекрутил вот эти абрикоски перфоратором, смешалкой и залил их горячей водичкой. И уже на диких дрожжах вот такое активное брожение все булькает, Но я, конечно же, буду использовать свои фирменные американские дрожжи для фруктовых брак. Я их уже регидрировал, выливаю и размешиваю. Вы скажете или спросите, зачем, если у тебя уже началось дикое брожение, выливать сюда дрожжи, они у тебя сдохнут дикими дрожжами, угнетятся и еще чего-то. А я скажу, во-первых, я их уже купил. Во-вторых, я не просил диких дрожжей, чтобы они начали работать. И на культурных дрожжах брожение закончится за 4-5-6 дней. А на дегих оно будет булькать две недели. Поэтому дрожжики есть. Я их сюда вылил. Вот такое классное жидненькое сусло. Здесь водички один к одному с абрикосками. Косточки, я слышу, вот на дне мешаются. Такой способ отлично работает. Теперь накрываю плотненько крышечкой. И без гидрозатвора, это ж брашка, не пиво, все будет бродить. Заправляю парогенератор. Топливом для парогенератора идет у меня хорошая фильтрованная вода из обратного осмоса. Я только что закончил перегон яблочного дистиллятика, из которого будет обалденный кальвадос. И теперь буду делать абрикосит. Здесь у меня вторая партия абрикосита. Первую партию я сделал, уже выгнал обалденнейший аромат. И теперь вторая партия полбочки. Сейчас я буду перегонять первую партию. Здесь, конечно же, очень много для одного маленького бедончика. Поэтому за несколько проходов буду перегонять. Самое важное, ставлю трубочку с прорезью. Это барбатер, через который будет выходить пар. Потому что такую густую брагу, конечно, гнать нужно только на парогенераторе. Вот, красота! Полностью вся мякоть абрикосок уже разошлась. Для все. Даже вот такие были очень твердые зеленые абрикосы, которые вообще ничем не чернобили. Сейчас они полностью раскисли, мягенькие, классненькие. И вкусно М -м -м. Абрикосовая брашка. М -м -м. Скажите, а вы самог... самогон варите? Не, мы его сырым пьем. Абрикосовая брага выбродила за 6 дней на фруктовых дрожжах американских. И теперь я начинаю перегонять ее. Вкус обалденный, горький. Аромат абрикосовый. Класс. Сегодня я начинаю перегонять абрикосид, То есть у меня есть спирт-сырец из абрикоски. Красота! И еще немного. Вот так. Ой, какой же аромат! Такой густой аромат, как будто бы эта курага только свежая. Сейчас я узнаю сколько здесь абсолютного спирта. Закрываю это все крышкой со своей колонной и камешками внутри и начинаю нагрев. Спирт сырец из абрикоски уже нагрелся, немножко колонна поработала на себя и теперь я отбираю головы. У меня получилось 3,6 литра абсолютного спирта из абрикоски и вот так медленно, по покапельно я отбираю головы 5% и потом буду ориентироваться по запаху, когда прекратить отбирать головы и начать отбирать само тело. Головы от абрикосита я уже отобрал, аромат классный, еле-еле-еле слышно, что немножко тяжеловатые спирты, а так замечательно. Хорошая головы. и теперь я начинаю прогревать свою систему. Я буду работать на одном сухопарнике, это вход, и на трех барбатерах. Я уже так делал именно э, самогончик из яблочек, поэтому аромат остается отличный, и хорош, хорошая крепость будет идти на выходе. Сейчас баночки прогреваются, и я отбираю само тело абрикосика. И будет абрикосовый бренди. А вот здесь, в вот этих ароматных бочках, у меня стоит 300 литров э, браги на груши классная ароматная сладкая груша и там все буду перегонять скоро я настроил отбор тела 35-36 минут литр крепость идет у меня 79 температура я думаю 22 23 та что в кранике аромат очень-очень тонкий аромат именно абрикосика но пока это идет э, тело э, больше всего аромата будет уже в предхвостях поэтому попозже будем регулировать когда заканчивать отбор на 50 50 посмотрим Ой, какой аромат абрикоска абрикоситище наконец-то я выгнал абрикосит и теперь я буду добавлять сюда щепу добавлять я буду конечно щепу средней и сильной обжарки 5 грамм на 1 литр это норма именно моя потому что так всегда получается обалденный очень элегантный вкус никакой плентусовки не будет все будет настоящий шедевр лучше чем настоящие бочки я буду периодически раскрывать крышечку, давайте подышать, чтобы все э, вещи, какие нужны, окислиться, окислились, и оно будет все стоять. Но я уже абсолютно не помню, сколько у меня было браги из абрикоски, потому что я уже две недели занимаюсь вот этим шикарнейшим проектом. Это уже готовый продукт, это Грушовый бренди, будущий грушовый бренди. У меня было ровно 300 литров браги из грушки. И из них получилось 13 литров 55 градусного, обалденного грушового дистиллята без единого грамма сахара. Ммм, какой же он хорошенький. И теперь я сюда тоже буду добавлять щепу. Поэтому...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 Кухня – это самое спокойное место.